Мои дорогие сегодня я дам уникальнейший обряд который позволяет исполнять желание но прежде чем исполнять желание нужно всегда знать чего мы именно хотим и мы ли это загадали а не навешаны ли это для нас желание со стороны со стороны кого-то родителей детей подруг друзей мужей мы будем возвращаться к истинным желаниям и сегодня я как раз таки вам об этом расскажу этот обряд он входит в нашу э, закрытую группу в череду наших обрядов января и в январе у нас 5 встреч поскольку э, январская Январский месяц он предполагает 5 воскресений, а занятия у нас по воскресеньям. И я сейчас расскажу вам, какие у нас будут с вами обряды именно в январе. Все они сопряжены с той или иной фазой Луны, это обязательно. 1 января у нас растущая Луна и звезда желаний, это то, что мы будем сегодня делать. 8 января это убывающая луна, это обряд соль земли, который направлен на сброс груза с пройденного пути или вообще из жизни. 15 января у нас убывающая луна, у нас будет древо зимы. Если очень много всего плохого накопилось, и мы будем это все чистить и удалять, переписывать. 22 января у нас растущая луна, обряд. Живая водиться на исцеление, восстановление здоровья и легкость организма. 29 января у нас с вами растущая луна, и у нас будет обряд Вельсова-Гривна. Для удачи в делах, для сотворения выгодной сделки, для увеличения прибыли как таковой. Ну и, конечно же, в, каждом, э, и в каждой из встреч э, я даю активацию я даю сонастройку я даю э, рекомендации пожелания и поддержку со стороны небес раскрываем карты на ближайший период и все энергии сохранены на момент просмотра но то что я буду сегодня давать э, именно в этом занятии в нашем этот обряд делается только с 6 на 7 конечно же принципы мы можем здесь от, от, те принципы, о которых я сегодня расскажу, мы их можем использовать и дальше, но э, то, что нужно будет сделать именно с 6 на 7, я дам уже конкретно и четко, и вы это сделаете. Вы знаете также, что обряды работают вне зависимости, будете ли вы конкретно выполнять какое-то действие, оно будет и так работать, потому что есть некоторые... Здесь у меня в группе люди, которые включили в поток, в мой поток, поток помощи сил своих близких, родных, болящих в том числе. Ну, сами они, как вы понимаете, не делают этот обряд, но энергии встраиваются, и энергии создают целительное поле и помогают. Вам, в том числе, и вашим близким. С этого обряда я также приготовила амулеты, которые усилят действие обряда. Вот такие вот замечательные, посмотрите. Это двусторонний амулет. удачи, успешности, благополучия плюс защита. И вот такие амулеты. Но я не буду здесь их раскрывать. Сейчас обратной стороной вам покажу. Ну, это на э, ускорение процессов, которые связаны с желаниями. По приобретению амулетов вы можете мне писать на мой личный WhatsApp плюс 7 905 128 41 28. Итак, я сейчас вам <coughs> расскажу по поводу желаний, по поводу ваших мечт. И мы попробуем проанализировать. К данному обряду нужно будет, вот сейчас, когда вы все это послушаете, к данному обряду, согласно тому, что я сейчас скажу, нужно будет написать 8 ваших желаний, согласно колу Году. Вот здесь вот картинка есть у нас, да. Каждый из лучей, колида, велес, леля, Ерила, купала, перун, мака, шмара, они отвечают за э, определенную... Да, я картинку выложу отдельно за определенную сферу. И в каждой сфере вы можете загадать одно из желаний, которое будет активировано и усилено. Ну, э -э, здесь <кười> <кười> э -э, я сейчас дам вам конкретно несколько пунктов, которые подходят для любых целей, для краткосрочных, для долгосрочных и опять же проанализируйте каждую цель подойдите у вас есть время обряд делается с 6 на 7 это я уже дам конкретные ключи в конце 6 на 7 подойдите к этому скажем так ответственно не просто там что-то загадайте а подумайте и я дам конкретные пункты которые у нас помогут вам в постановке цели и э, сбыточности ваших мечт, как говорится. Итак, первый пункт. Запишите вашу цель. Конечно же, вы пишете ее на бумаге от руки, почувствуйте ее, сотворите эту цель или мечту в своей голове четкий образ будущего, который вы хотите достичь. Представьте, что мечта это не будущее, а это ваше грядущее. И то, что случится со дня на день. Чем четче будет ваша цель, или тем она быстрее пойдет в реализацию. Чем мутнее будет ваша цель, тем труднее ее будет перевести из разряда неопределенного какого-то будущего. Почти происшедшее грядущее. И первый пункт, он, конечно же, здесь обязателен как для краткосрочных целей, так и для долгосрочных. Когда вы записываете ее, прочувствуйте и представьте, как она, эта цель или мечта из далекого будущего, становится вашим грядущим. Второе. Пропишите, пожалуйста, четкие выводы, что получите лично вы, когда исполнится ваше желание. Не муж, не дети, не родители, а только вы сами, что вы получите. Важно понимать, что все, что мы делаем в жизни, так или иначе, мы делаем для себя. Даже когда мы думаем, что... Что-то делаем ради детей, мы все равно это делаем ради себя. Даже когда мы делаем что-то для родителей, мы все равно это делаем ради себя. Итак, цель должна быть выгодна именно вам и вашему внутреннему ребенку, а не кому-то из вашего окружения. Аналогично предыдущему пункту, второй пункт упорядовачает. Ваши мысли при долгосрочном планировании и при краткосрочном планировании своих мечт. Да. Третий пункт. Опишите реальный пример человека, который уже достиг цели, к которой вы только стремитесь. Если у вас нет такого человека, опишите себя самого в момент, когда цель достигнута. Отсутствие примера может быть реальной мотивацией для достижения. Ведь раз никто не достиг этой цели, кто сказал, что ее вообще невозможно достичь в принципе? На третьем этапе в сознании происходит некий перелом, когда краткосрочная цель или мечта может привести к новым мечтаниям о качественном изменении жизни, потому что вы начинаете искать примеры, как эта мечта встраивается в жизнь других людей. И если примеры не находите в этот момент, у вас будут происходить переломы собственного сознания. И Мы ищем пример человека, который осуществил цель, и представляем этого человека в своем воображении. И невольно подмечаем другие моменты его жизни. Что до этой практики, в наши планы не входило. Мечтали о машине, вдруг рядом увидели дом с гаражом, мечтали о новой кухне, вдруг приглядели столовую с видом на сад в своих мечтах, мечтали о свадьбе и вдруг увидели троих детей, мечтали о новом платье и красивом пальто и вдруг открываются перед вами новые возможности взаимодействие с миром людей. А удобный компьютер заставляет пересмотреть свои занятия, поселить сознание мечту, например, о писательстве. И третий пункт самый важный пункт при планировании мечты. Постарайтесь отследить все свои эмоции, когда ищете пример человека, который уже осуществил вашу мечту. Чего из его жизни вам хочется еще? Тем же. И также фиксируйте моменты, если вам из его жизни вообще ничего не хочется, и анализируйте. Третий пункт всегда переломный. Он всегда даст вам знать, нужно вам это на самом деле или не нужно. Создайте свой путь к цели. Путь к цели – это целый сценарий, по которому вы, как в кино, будете двигаться к своей мечте. Сценарий можно взять из биографии человека, предыдущего пункта, а можно сочинить этапы сценария самому, исходя из своих жизненных реалий. Путь к цели рождает не только систему в голове, но и обозначает, Некий набор инструментов, что вам понадобится на пути. Вы можете обнаружить нехватку знаний, навыков, умений и срочно становится необходимым обучение или же оттачивание мастерства. И все это достижимо. Помните, что большой путь начинается с маленького шага. Пятый пункт. Определите свои внутренние ресурсы, которые необходимы вам для достижения вашей цели. Обращайте пристальное внимание не на образование, деньги или оборудование, а на ваши внутренние качества, которые помогут вам достичь цели. Самодисциплина, организованность, творческое начало. Умение вести переговоры, умение хорошо писать или продавать. Шестой пункт. Запишите конкретные шаги, которые вы будете делать на вашем пути. Что, зачем и на каком этапе вы будете делать. Не начинайте с самого трудного. Начните с простого. Но и на простом долго не стойте. Помните о зоне комфорта. Помните что любая зона комфорта – это прежде всего зона, а потом уже комфорт. Поэтому по определенным шагам и идите, не застаивайтесь. И седьмой пункт. Определите для себя условия, места и людей, необходимых вам для достижения цели. Подходят ли вам эти условия? Чувствуете ли вы себя комфортно в них? Как видите, любая цель, прописанная таким образом, из бесплотной мечты превращается в вполне достижимую задачу. Единственное условие таких целей, их не должно быть катастрофически много. Итак, все, что нужно, я вам дала. Подумайте, проанализируйте и... Соответственно, сейчас мы будем делать этот обряд. На этом я останавливаю видео. Для участников закрытой группы «Магия нового тысячелетия. Наш круг силы» это видео, обряд будет выложен в закрытой группе. А для тех, кто хочет присоединиться, пожалуйста, вы можете написать мне на WhatsApp плюс 7 905 128 41 28 и ключи и э, замки отворив и получив, можете принять участие в этом обряде. В добрый путь!